Всем привет! С вами Ник, Это Dispatch42. Сегодня я хотел бы поговорить о таком инструменте, как Hot Markets Map. Попробуем разобраться, как он может нам помочь, что это такое и с чем это едят. Значит, если вы человек, который напрямую относится к рынку, строит какие-то планы, бука эти лоуды, будь то вы owner, operator или dispatcher. Я думаю, это будет довольно интересно и полезно для вас. Я сам этим пользуюсь. Давайте разбираться. Значит, вот наш интерфейс. Это Hot, Markets Map, Hot Market Map от DET. Это статистика, собранная от DET, которая показывает сколько лоудов, сколько траков в той или иной эре скапливалось в зависимости от времени, которое мы с вами выставим. Давайте попробуем разобраться. Значит, выставляем рифферы, к примеру. Эрия, не трогаем. хочешь чтобы мы что-то конкретное выбрали. Но мы выбирать будем по таймфрейму. Для примера выберем вначале current, потом пройдемся дальше. И origin. Давайте, допустим, чикаго Чтобы было ясно, что мы можем увидеть. Значит, current. Сейчас у нас 7 февраля 12.38 по Чикаго. На данный момент в эри 138 лодов, а также 426 траков запущенных. Это очень плохое соотношение для тех, кто находится сейчас в Чикаго. Потому что если вы захотите выбираться из этой эри сейчас, то скорее всего лоуды, которые появляются на борде, будут очень быстро улетать. Рейты будут внизу, потому что брокера знают, что траков много, а лодов мало. И соответственно. Продавать они будут это по очень дешевым ценам, что в принципе и происходит. Мы с вами зашли в плохой маркет февраль сейчас. И скорее всего до апреля мы будем продолжать в нем стагнировать. Значит, сейчас в Чикаго лодов 136 траков 426. Это у нас ratio, ну то есть э, коэффициент 0,3, поделенные лоды э, на траке. Это плохой коэффициент, особенно для Чикаго. Чикаго это обычно. Ну, допустим, 1000 лодов и 700 траков или 600 траков. Вот это коэффициент обычно нормальный для Чикаго. Видя такой коэффициент, понятно, что с зоной что-то не то. Мы можем кликнуть на другую зону, которая чуть-чуть ниже. Здесь 132 лода, 110 траков. То есть, скорее всего, если вы находитесь конкретно вот здесь в Чикаго и лод у вас из Джулиэта, вы проедете Детхэт. Небольшой, правда. Но... В общем и целом, кликая вот по этим эриям, вы видите, что вообще происходит. Например, вот в этой зоне на данный момент запущено 6 лодов, Не густо. Для примера возьмем чуть-чуть другую зону. Ну, к примеру, это Лос-Анджелес. Сейчас там 63 лода и 207 траков. Очень плохо. Быть сейчас в Лос-Анджелесе и быть empty and to go – очень рискованно. Теперь, если мы прокрутим чуть-чуть вниз, мы увидим, что представлял собой борт на DET в Лос-Анджелесе за определенное время. Например, в 5 утра было всего лишь 45 лодов, траков 40 запущенных. И так далее. И вот в 10 народ стал подтягиваться, лодов стало 203, траков стало 247 потихонечку вниз, на данный момент он еще обновляется, мы видим, что тенденция падает, траков там большое количество, лоудов мало, все уезжают, и из-за этого рейты, если мы посмотрим на лодборд, мы увидим, что рейты плохие. Вернемся к нашему любимому Чикаго, попробуем другой таймфрейм, например, последние 7 дней. Кликаем на Чикаго и увидим по дням, что представлял собой маркет. Понедельник, вторник, среда, четверг, сегодня пятница еще обновляется, но тенденция видна. Ну вообще всегда Monday чуть-чуть лучше, чем Tuesday, но в зависимости от зоны. В Чикаго конкретно так, все идет на спад, пятница может быть чуть-чуть выше, чем четверг, но как бы на данный момент, если мы посмотрим предыдущая пятница, это было 836 лодов сегодня четверг, точнее вчера 783, пятница была чуть получше, но это другая неделя допустим, что эта пятница будет чуть-чуть получше по крайней мере так ожидается теперь, что собственно с этим всем делать значит, мы можем чуть-чуть forecast что будет, например давайте возьмем последние 30 дней кликнули выбираем чикаго эрию и смотрим что происходило возьмем 13 число манды это уже было напряженное такое мгновение для чикаго целый день точнее 1700 лодов 1200 траков более-менее потом мы видим что потихонечку на спад все пошло количество траков более-менее оставалось неизменным а вот что касается лодов то они сильно попадали Соответственно, и рейты попадали. И вот, как мы видим, это был январь. Вот эти числа, они уже пошли на спад. И потихонечку, потихонечку тенденция пошла вниз. Экстремумы тоже пошли вниз. Каждый последующий понедельник был чуть-чуть хуже, чем предыдущий. но, по крайней мере, примерно. Вот этот понедельник, да, получше, чем вот эти остальные. Соответственно, мы можем предположить, что следующий понедельник тоже пойдет на спад. Но тут тоже есть такой момент, если вы хорошо э, знаете маркет, если вы следите за ним уже не первый год, вы точно должны понимать, где тот самый понедельник, который повернет э, направление хода событий. Например, э, если сейчас. 5 января, не помню, что это было, через 3 дня, там 8, вы делаете forecast, что по статистике, что все будет хорошо. Но на самом деле, 8 число, это именно это число, когда все останавливается, шиперы перестают шипить лоуды, а траки, все еще количество страков остается на месте, то понятное дело, что 8 числа, когда вы придете на работу и будете искать лоуды, то, скорее всего, таких же, как и вы, будет большое количество, а вот лоудов мало, и вы можете простоять этот день или э, взять какой-то плохой груз, как вам кажется по плохому рейту. Но просто рейд будет нормальным, просто он будет ниже, чем предыдущий, и чем то, что вы ожидали. Поэтому для того, чтобы э, не простаивать и букать лоуды, по нормальной цене, соответствующей этому дню, вы должны понимать, что происходит на рынке. За этим мы и здесь, чтобы понять, как лучше это делать. По такой вот статистике вы можете ориентироваться, что происходит дальше. Это раз. Второй очень важный момент, я о нем постоянно говорю, это нужно букать ваши траки заранее. Именно это ключ к успеху, это один из принципов. Давайте посмотрим, что будет в четверг, если вы отправили драйвера из PA в Иллиной и ждете, что вы придете завтра, то есть Friday или Saturday, и будете смотреть лоуды на данный момент, то есть on-spot. Saturday было 327 траков в Эри, и всего лишь 99 лоудов. Соответственно, если вы придете Saturday на работу и будете пытаться что-то забукать, то, скорее всего, у вас получится довольно-таки плохой результат, потому что Таких же, как вы, будет много. Это значит, что если бы вы знали заранее, посмотрели тенденцию на Saturday в Чикаго, скорее всего, в четверг бы сразу забукали лот дальше. И тем самым до понедельника уже у вас э, тракт в понедельнике. Даже если вы в четверг видите, что лоуды в Sataday не очень такие хорошие, но уже по статистике понимаете, что они вообще не хорошие каждый сатады в Чикаго последнее время, то вы забукаете лоуд на 20 центов дешевле, ну, по рейд на миру, например. И вы будете застрахованы, так сказать. Потому что риски, понятно, большие. Также вы можете пройтись по любой интересующей ваш, вас эрии, по США давайте попробуем посмотреть еще на Сиэтл. Сиэтл за последние 30 дней, ну это берет average. Лучше, конечно, смотреть по вот этому, если таймфрейм большой. Ну, допустим, сейчас в Сиетле у нас 10.46 и сейчас там 39 лодов, 241 трак. Рифер. Если вы в Сиетле или в этой зоне то я вам не завидую потому что компетишен у вас огромный а траков мало скорее всего вам придется будет ехать в Якиму или вот в Ричленд это основные зоны, откуда ошибятся лоуды в Вашингтоне и э, брать что-то оттуда потому что лоудов больше, чем траков в целом этот инструмент поможет вам, если вы подходите к нему с логичной точки зрения. Если у вас присутствует common sense и вы понимаете, как оперировать цифрами, вы найдете для себя гораздо больше приспособлений для этого а, инструмента. Просто смотрите, что вам дает сама цифра и как вы можете ее использовать. Мы примеры уже прошли. Если вы найдете для себя что-то, или вы давно уже пользуетесь этим, пожалуйста, оставляйте комментарии, мне будет очень интересно послушать ваше мнение. Этот видеоурок, скажем так, больше ориентирован на вот такой вот слабенький уровень диспетча. Или для тех, кто не знает, как пользоваться этим инструментом, никогда о нем не слышал, к примеру. Или для тех, кто.. Имеет какую-то свою стратегию, имеет свою тактику, но что касается цифр, он относится к ним довольно не, недоверчиво. Честно вам скажу, использую этот э, инструмент практически каждый день. Он мне очень помогает и цифры, которые отображаются здесь, максимально приближены к реальности. Просто для интереса давайте взглянем на вены, что происходит ну, в том же Чикаго с венами на данный момент. Картина плачевная, 1600 траков, 200 лоудов, что явно говорит нам о том, что competition среди керриеров большой. Опять же, это значит, что брокера это понимают, и рейты из Чикаго падают, а значит, если вы будете находиться в Чикаго или хотите находиться в Чикаго попозже, то букайте заранее. Это даст вам определенную подушку временную. Вы сможете выторговать брокера э, побольше рейд. Тоже вот такая небольшая фишка. Очень много брокеров оставляют свои лоуды на, на попозже. Они постят их в самый последний момент. Специально для того, чтобы кэрриеры дрались. Из-за этого вы будете брать. Вы будете просто готовы брать рейд э, поменьше, лишь бы уехать из Эри. Они это знают, они хорошо просчитывают рынки. Вообще у брокеров такая вот большая коалиция. Они друг с другом общаются, друг с другом составляют какие-то там, проводят симпозиумы, совещания. Они друг другу помогают с информацией. Именно это и дает им преимущество на рынке, в отличие от нас, керриеров. Поэтому я бы очень хотел, чтобы мы как керриеры, тоже согласованно как-то действовали, общались, передавали информацию, делились всеми возможными инструментами. Именно поэтому этот ролик имеет место быть. В общем, я очень надеюсь, что эта информация была вам полезная. Очень надеюсь, что вы будете использовать этот рынок, найдете ему применение в вашем бизнесе. Um, опять же, я сам его использую Мне это очень помогает Если я что-то не досказал, пожалуйста, пишите комментарии Я буду очень рад uh, Я желаю вам удачи Желаю вам подходить к, uh, Ко всему с цифрами Мне это помогает И надеюсь, что поможет и вам Успехов! Всего доброго!